Всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто сегодня мы с вами рассмотрим о варианте к того что если вы вдруг забыли как это ни странно но такое случается пин-код от samsung pay что же нам делать допустим вот вы сейчас берете у меня он стоит просто выдвигать на э, заблокированном экране и все пытаетесь Ввести пин-код, они а помните: к примеру, нет у вас отпечатков пальцев зарегистрированных и так далее, и тому подобное, а только пин-код. Забыли пин-код и все и вводите. А бесполезно. Бесполезно, что же делать тогда? Выход есть. Но правда со сбросом Samsung Pay. Потому что придется вам потом все это дело а, перенастраивать. Что мы, значит, с вами делаем? Идем в самый верх. Вверху здесь находим мы с вами а, приложение. Приложение заходим вот сюда, это в Samsung обязательно, и здесь нажимаем показать системные приложения. Раз, и нажимаем кнопочку Да. Все, теперь здесь вводим вверху уже, пау, Pay, да, все, Ввели Pay, и теперь нам нужно вот это вот приложение. Мы его открываем, дальше нажимаем остановить, хотя это не обязательно, заходим в память и очищаем кэш и очищаем данные. Все. Это все, что нужно сделать. Теперь, если вы опять заблокируете экран, разблокируете его, то, как видите, Samsung Pay-то и нету здесь совсем. Почему? Потому что он сбросился, его надо теперь по новой настраивать. Для этого мы с вами заходим в приложение. Вот он, Samsung Pay. И уже, пожалуйста, начинаем все по новой продолжить, разрешить разрешить и просто его настраиваю по новой вот так все легко и просто вам же дорогие друзья я напоминаю что вы были на канале samsung просто подписывайтесь на канал обязательно нажмите на колокольчик поставьте свой лайк напишите свой комментарий ну и естественно делайте это только в том случае если мои видосы были для вас полезны до свидания всего доброго и до новых встреч